посол арабских эмиратов получил орден дружбы из рук владимира путина в дубае осудили банду за ограбление в массажном салоне и пик цен на жилье в эмиратах ожидается в 2024 году эти и другие новости про дубай прямо сейчас мы обсудим вместе с вами друзья с вами даниил и на сегодня из армении из города ереван отсюда я комментирую сегодня новости дубая про это расскажу чуть позже а сейчас к новостям поехали Иностранцам предложили оформить турвизы в ОАЭ через популярное приложение для бесплатных звонков BATIM. Услугой могут воспользоваться туристы, находящиеся в Эмиратах и желающие продлить свои визы. Стандартное время обработки и заявлений составляет от 1 до 3 дней. Да, да, друзья, наконец-то мы уже э, через что-нибудь начали в онлайне оформлять и продлевать визы в Дубае, потому что я сейчас в Армении нахожусь как раз по той причине. Я продлеваю свою, пока что на сегодняшний день, туристическую визу в Арабские Эмираты. А я напомню вкратце по в отдельном видео расскажу более подробно о том, что мы, россияне, можем находиться в Эмиратах на протяжении 90 дней за каждые полгода. И как только эти 90 дней истекают, ее нужно продлевать. Раньше это было проще. В период ковидных ограничений действовала такая норма, что можно было продлевать визу внутри страны. И я это успешно делал, просто платил деньги, и мне распечатывали визу. А вот сейчас сняты все ковидные ограничения. Помните, был такой коронавирус, да? И вот сняты все эти ограничения и вступили в силу те нормы, которые действовали до этого. То есть для продления визы необходимо сначала покинуть страну. А потом уже, находясь за рубежом, ну, за пределами Арабских Эмиратов, подать заявление на визу, и вам ее одобряют. И, соответственно, если вы попадаете где-то в выходной день, то это одобрение может растянуться до трех дней. Я вспомнил про то, что у меня истекает виза, как обычно, в последний день, и пошел проверять там ее значит, статус и продлевать. В итоге, в итоге картина такая, что я просто заплатил деньги за продление визы и обменялся контактами с человеком, с представителем государственной, между прочим, организации. Амер – это сеть таких вот, как по-российски, госуслуги, знаете, да, или там мои документы, такие центры оформления государственных услуг. Вот то же самое в Дубае есть Амер. Туда я явился, и слава богу, там мне очень-очень такие почтительные общительные сотрудники, и он говорит, да, просто запиши мне WhatsApp, я не могу сейчас у тебя принять заявление на продление визы, ты должен сначала уехать, и вот поэтому ты, ладно, окей, сейчас в кассу заплати, мне на WhatsApp потом скинешь, что ты уехал, и я все сделаю. Вот так мы и сделали, вчера я вылетел из Дубая рано утром, и вчера была пятница, мы не смогли за день, точнее, я не дождался подтверждения визы, и был уже готов ждать понедельника, но вот сегодня, вот только что, прямо я в телефоне, пришла сообщение от Фархада От сотрудника Амера И он написал, все окей, все одобрено Слава богу, несмотря на выходной день И я теперь лечу обратно в Дубай Но про мою поездку сюда В Армению я кое-что рассказывал В своих сторис, Наверняка многие из вас подписаны на мой инстаграм Там очень интересно Можете там за мной следить За моими поездками Я планирую попутешествовать, кстати, в ближайшие полгода Поскольку летом в Дубае находиться очень трудно Из-за из жары, поэтому многие... Ну, большую часть времени я планирую находиться за рубежом, так что следите за мной. Масол Арабских Эмиратов в России получил Орден Дружбы из рук Владимира Путина. Мухаммед Ахмад Султан Иса Аль-Джабер да. был расстроен награды за большую вкладку в укрепление двустороннего сотрудничества между государствами. Он прокомментировал, Россия – это стратегический партнер Ар Арабских Эмиратов. Мы видим большие возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений по многим направлениям. Отметим, что двухсторонний товарооборот в 2022 году достиг рекордной отметки. Он вырос на 71%. Да, друзья, как я и говорил в своих прошлых выпусках новостей, действительно, Арабские Эмираты и Россия – сближает свое тесное партнерство. Это происходит отчасти на фоне конфронтации Эмиратов с, с остальным миром, назовем так, с тем же Западом. Про это тоже будет новость, про выход Эмиратов из ОПЕК. Ну, вообще для нас, с вами, для россиян, это, повторюсь, новость хорошая. Мы ждем дивидендов каких-то от этого сближения, упрощения визового режима каких-то там интеграции банковской системы. Ну вот, правда, последние предыдущие новости про открытие, например, МТС, банка в Эмиратах пока под вопросом из-за, опять же, и со санкций, но явно мы видим двусторонние прям, шаги такие целенаправленные для того, чтобы вам упростить инвестиции в Дубай, в Эмираты, перевод денежных средств, релокацию. Все это очень классно, это позитивная новость, друзья. Дубай осудили банду за ограбление в массажном салоне. Мужчину заманили в центр массажа с помощью рекламы в социальной сети Facebook. Не зря ее в России запретили, да? А, он записался на прием, прибыв по указанному адресу, он видел в квартире. Почему в квартире? Женщину африканского происхождения, а вместе с ней троих мужчин, которые напали на него с ножом. Они отняли у мужчины банковскую карту и сняли со счета 50 тысяч дирхам. Позже удалось установить личности обвиняемых, задержать одного из них, и суд приговорил к трем годам лишения свободы. Друзья, вы же понимаете, о каких массажных салонах идет речь. Естественно, речь про проституцию, которая тоже есть в Дубае. И, ну, во-первых, под видом массажа здесь очень часто предлагают услуги индивидуалки, какие-то там… Э -э -э -э Визитки валяются, я снимал про них видео, но собрало почти 50 тысяч просмотров. <смотров> У меня здесь на YouTube подсказочка будет здесь, посмотрите, если еще не видели. А, да, это очень доступные услуги, даже по меркам российским, а по дубайским, в общем, уровню цен и уровню жизни, так это вообще копейки. Все это очень доступно. Да не только индивидуалки. Вы знаете, я живу на Дубай-Марине. У меня друг недавно ходил там на Дубай-Марине в один из массажных салонов. Ну, просто массаж захотел человек. А он говорит, я прям хотел расслабиться. И сказал массаж четыре руки. Это тайский массаж. Ну, что вы думаете? Прям в процессе процедуры ему предлагают, там, сами понимаете, хэппи какой-то замутить. И я был очень удивлен. Оказывается, прям вот в людных районах, туристических, Дубай, вывески вывеске, висят массажный салон. Я еще думаю, что это какая-то вывеска, ну, совсем не симпатичная, обряд ли там хороший массаж делают, но, видимо, вас требуют эти услуги. Короче говоря, в Дубае, действительно, Дубай не тот город, это не та страна, где стоит ходить по таким услугам. Ну, летите в Таиланд и будет там вам массаж, хотите в четыре руки, ходите еще во, во что угодно. А, вот такой туризм, кстати, в Дубае тоже практикуется, насколько я знаю. Между прочим, хочу слетать в Таиланд тоже, не за этой целью. Но в целом интересно, что ты морчишься? думаешь за этой целью? Да, мой оператор, может быть, лучше меня знает. Этихат Рейл и Аман Рейл подписали соглашение о строительстве железной дороги, которая соединит Арабские Эмираты с Аманом. Вы знаете, что в Дубае, оказывается, нет железных дорог? Вот Вика из-за кадра улыбается мне она как-то удивилась когда первая осознала что оказывается железных дорог и поездов нет в дубае а я ей говорю вот ты представь пожалуйста как по пустыне идет поезд прямо среди бархат вообще это ну как бы возможно действительно сейчас собираются построить высокоскоростную железную дорогу поезда будут развивать скорость до 200 км в час ну и я уверен что все это делается только для одной цели чтобы мы с вами Туристы из России могли легче выехать в Аман для продления визы. Конечно же, не чтобы сейчас ехать на машине и собирать там штрафы по дороге, там сотни камер по пути. Это одна из основных причин, почему я нахожусь сегодня здесь, в Армении, и наслаждаюсь прекрасной кухней, потому что я просто не захотел ехать за рулем в Аман и тусить там. Я ни капли не пожалел. Рекомендую всем, кто столкнется с ситуацией продления визы, не надо делать, как все, и ездить в этот несчастный Аман. Там просто какая-то безлюдная пустыня, нечего там делать, лучше слетайте куда-нибудь. В Ереван, как я, или, может быть, в Маку, в Азербайджан. Я в следующий раз планирую, может быть, слетать в Азербайджан. Но это уже будет не для правления виза я думаю, просто туристическая поездка выходного дня. Эмираты, Дубай – это классное место для того, чтобы больше летать по миру, больше путешествовать. И лично я после переезда как раз-таки прокачал, ну, начинаю прокачивать свой travel skill. А в отличие от того периода, когда я жил в России, я почти никогда не путешествовал, и в Дубае никогда не был до момента переезда сюда. Как видите, легким на подъем людям очень часто везет. Да. Цены на нефть упали после сообщения о возможном выходе Арабских Эмиратов из ОТЭК. Находясь в составе организации, которую возглавляет Саудовская Аравия, Эмираты добывают меньше нефти, чем могли бы, из-за чего снижаются государственные нефтяные доходы. А ну то есть, смотрите, вы все знаете, что ОПЕК – это та организация крупных государств нефтедобывающих, которая позволяет, по сути, осуществлять сговор для снижения уровней добычи и, как следствие, повышения уровней цен. Дубай якобы находится, Арабские Эмираты, в такой не очень выгодной позиции. Они могли бы больше зарабатывать, больше добывать, но что-то их сдерживает. Возможно, эти шаги к нефтяной самостоятельности Эмиратов, это тоже отчасти следствие сближения Эмиратов с Россией. Да, появился такой очень крупный, мощный геополитический партнер в виде России. Россия тоже нефтяная держава. Эмираты расширяют сотрудничество между нашими странами в нефтяной сфере в частности. В общем, все эти игры не просто так, но нам остается наслаждаться тем, что Эмираты за заработанные нефтяные денежки реально позволяют нам кайфовать, смотреть на их небоскребы, наслаждаться прекрасным отдыхом и какими-то невероятными экспириенсами, которые больше нигде нету в других странах. Это все Дубай изначально сделал нефтяные деньги. Но, кстати говоря, не следует забывать, что на сегодняшний день нефтяные доходы составляют менее 5% от всей государственной выручки Эмиратов. Это значит, что их экономика, в отличие от российской, уже давно диверсифицирована. Они не зависят от добычи нефти, в отличие от России. Поэтому вот эти новости, которые здесь перепечатывают про э, Эмираты и нефть ОПЕК, ну для нас это что-то важное, для них это просто шум. На самом деле, на сегодняшний день Дубай это в первую очередь туристический центр и бизнес-центр в широком масштабе за счет привлечения компаний, кто здесь в льготных, валютных зонах открывает бизнес, релацирует из России многие компании. Так что остается им позавидовать, и поучиться у них, как может диверсифицировать… Скороговорка про Россию. Диверсифицировали, диверсифицировали, диверсифицировали. да не вы диверсифицировали. Да. Давайте поучиться. поучимся в Дубае. Комплекс был спроектирован Дэвидом ай отмеченным наградами, это первая еврейская община, основанная за столетие на арабской земле. Помимо синагоги, на территории будет католическая церковь и мечеть. Но на первый взгляд, это всего лишь новость о том, что в Абу-Даби нечего делать, кроме как смотреть на их мечети, а теперь еще и на храмы, синагоги. Но это не так. Но вслушайтесь, что еще мы видим в этой новости. Получается, что Эмираты стали настолько открытый миру и в каком-то смысле либеральный, что они сейчас готовы подвинуть ислам, чтобы осталось место еще и другим религиям на территории Эмиратов, в частности, христианству и синагоге, еврейской церкви. Во-первых, мы знаем, что евреи и Израиль – это враг арабских эмиратов. У них война за территориальную, кстати говоря, целостность. Арабских Эмиратов и религиозная война в том числе это противостояние, но это не мешает им сейчас открываться культуре других религий. Ну просто ждем теперь, когда в Эмиратах появятся, наверное, православные храмы. Вот здесь Путин вручит еще какой-нибудь орден, я думаю, за заслуги. Ой, забавно сидеть, друзья. 18 марта на самой большой мега-яхте Дубая пройдет ежегодная костюмированная вечеринка White Sunset O Trip от организаторов After Halloween. Танцы на закате в белоснежных одеяниях под электронные сцены маэстро Сантевиа Санчекава и Айварес В вечеринке примут участие 500 гостей и в том числе я, ваш покорный слуга. Да, мне понравился анонс этой вечеринки, и я обязательно там побываю. В процессе покупки билетов туда конечно, конечно. А, обязательно поснимаю вам сториз оттуда, расскажу и покажу, что это было. А, такие вечеринки это. проводились в России. И очень не буду, ладно, не буду спойлерить. В общем, просто ждите у меня публикации оттуда. А кому интересно, узнавайте о таких вечеринках напрямую в описании под этим видео. Ссылочка на телеграм-канал Вики, который освещает все самые лучшие мероприятия в Дубае. Пик цен на жилье в Арабских Эмиратах ожидается в 2024 году. Прирост экономики Эмиратов за 2022 год составил 4,6%. Это очень высокий показатель в сравнении с упадком экономики во всем мире. Последние пять лет Эмираты развивали условия для привлечения бизнеса и туризма. А сейчас делают большие шаги к адаптации и смягчению иммиграционных правил для привлечения частного капитала и талантов. Да, во многом рост экономики... Эмиратов связан именно с иммиграцией. Вы знаете, что Дубай это наиболее привлекательная и дружелюбная страна для экспатов. Даже попала в международные рейтинги, впрочем, на первое на второе место. Но не только этот фактор является двигателем цен на недвижимость. Но во многом все-таки берут люди недвижимость для инвестиций. Инвестиций в том числе для сдачи в аренду. То есть здесь уже это туристический сектор. Это недвижимость, которая будет работать на туристов, а не на экспатов. Вообще, если сравнить уровень цен на недвижимость Дубая не с Россией, а, например, с Штатами, с Европой, с азиатскими мегаполисами, то вы обнаружите, что цены на недвижимость Дубая очень умеренные, Там, исходя из квадратного метра, жилья с отделкой, со всем благоустройством. Очень низкие цены, им есть куда расти Поэтому я не совсем согласен Вот с такой оценкой, что пик ожидается В 2024 году, скорее здесь Новость про то, что до 2024 года Это точно будет подогреваться Рост спроса за счет Именно экспатов, вот с этим я соглашусь Вообще, на мой взгляд, поскольку я вижу Каков рынок в Дубае Эмиратов был до этого в недвижимости Я так понимаю, что в ближайшие Несколько лет, 5-8 лет Будет устойчивый рост Пусть не такой быстрый, как в прошлом году, но мы не ожидаем быстрого спада за счет просто того, насколько широк спрос на недвижимость из разных стран в Эмиратах. В частности, как вы знаете, о чем я уже говорил, сейчас Эмираты открылись для китайцев. У китайцев много денег, их много, и сейчас у меня уже знакомые мои, кто владеет китайским, устраиваются в отделы продажи стройщиков в Дубае на работу риэлторами для того, чтобы именно продавать китайцам эту недвижимость. Так что э, спрос будет только расти вместе с ценами на жилье. О новостях недвижимости я сейчас скажу максимально кратко. Помимо того анонса, который я еще на прошлой неделе вам предварительно озвучил, Шоба Риэлти запустил новый проект в районе GLT. Цены начинаются от 1 миллиона 600 тысяч дирхам. Вы знаете застройщика Шоба. Ну, не сравнить, конечно же, ту локацию, в которой Шоба строят основные свои проекты, особенно Шоба One. Вообще, на трассе там, в пустыне. И GLT, это же одна из топовых локаций в шаговой доступности от пляжа Персидского Персичь, залива, в шаговой доступности от... Дубай Марина, и здесь цены очень приемлемые, я рекомендую тем из вас, кто хочет для себя жилье, чтобы был универсальный вариант в плане удобства жизни, удобства отдыха, это оно. Пишите мне, кому нужны подробности, а также еще один только анонс, это Бенгатти, Onyx, новый старт от Бенгатти от того застройщика, который строит самые бюджетные варианты, ну, и мы бы не берем с вами там какой-то совершенно откровенный шлаг, который я... Не освещаю, не предлагаю вам. Но если брать минимальный бюджет и достойные предложения, то здесь, Бенгати, район GVC, топовые спальный район Дубая, это то, что наиболее ликвидно под долгосрочную аренду для, для себя, для жизни. Если вы уже что-то бюджетное, цена начинается всего лишь от 15 миллионов рублей, это 750 тысяч дирхам за One Bedroom Apartment. Пишите, кому нужны детали, оно у только вчера, так что сейчас там как раз активное бронирование, у них очень быстро раскупают. Все апартаменты, особенно небольшие площади, особенно одну, что у них улетают буквально за несколько дней, Каждому в каждом их новом старте. Ну что, друзья, это были новости Дубая. Отсюда, из Армении, из Еревана, а, ну, не замахнусь я сейчас на то, что каждый новый выпуск я буду снимать из новой страны, но это очень здорово. Друзья, пишите мне, кому нужны детали по недвижимости. С вами был Даниил из города Еревана. Всем пока и до новых новостей.